Добрый день, дорогие друзья! С вами система видеонаблюдения «Зорка». Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про 4-х канальный HD-комплект системы видеонаблюдения. Собственно, упаковка самого комплекта. 4 камеры, видеорегистратор для записи с четырех камер видеонаблюдения, набор разъемов BNC для видеосигнала и разъемы питания. Разветвитель питания для источника питания камер Источник питания 12 вольт, 2 ампера для видеорегистратора и манипуляторами мышь. Собственно, весь комплект. Дополнительно в комплект еще включается гарантия на все оборудование 12 месяцев. Плюс еще мы предоставляем видеоинструкцию для самостоятельной установки, если вам необходимо. И предупреждающий знак ведется видеонаблюдение на самоклейкой основе. Давайте теперь поговорим про основное, про камеры. Камера видеонаблюдения в уличном исполнении предназначена для круглогодичной работы на улице. Разрешение камеры 2 мегапикселя. Сенсор камеры Smart SmartSense 2235. ИК-подсветка до 20 метров, 24 светодиода. А с автоматическим включением и регулировкой. То есть ИК-подсветка сама включается в ночное время. Камера переключается в режим день-ночь. Ночью камера работает в черно-белом режиме, если не хватает освещения. Днем камера автоматически переключается в цветной режим. Регулировка и установка кронштейна. Кронштейн. Установить камеру можно вот таким вот образом. На потолок или под конек дома. На стену. Вот таким вот образом устанавливается. Здесь есть паз под кабель. Вот таким вот образом на стену. Или на стену вот таким вот образом и регулируется. Все очень надежно фиксируется здесь под вот ключ шестигранник разъем. Так, провода, камеры. Из камеры выходят два провода. Один разъем это БНЦ для передачи видеосигнала и управления настройками камеры. Второй разъем это под питание камеры. На камеру необходимо подать питание 12 вольт. Источник питания в комплекте. Разветвитель питания в комплекте, разъемы все необходимые в комплекте. Три провода. Три провода, которые выходят из камеры, их использовать не нужно, их достаточно заизолировать или просто не трогать. Как бы разъемы в камере не подключены. Видеорегистратор это то устройство, которое позволяет нам подключать систему видеонаблюдения в интернет. Смотреть видео с телефона. Опять же, ну, при, при подключении системы к интернету. То есть у вас интернет уже по умолчанию должен быть. Если у вас его нет, заказывайте у нас. У нас есть интернет-устройство. Все можно будет подключить, настроить, и все у вас будет работать. Что еще позволяет делать видеорегистратор? Встроен квадрат. То есть это вот когда картинка делится на 4 части, и на каждой вы можете просматривать свою камеру. То есть одновременно, чтобы на экране показывалось 4 камеры. Плюс на камеру наносится метка даты и времени. С видеорегистраторов очень удобно просматривать видео, потому что там есть все необходимое, меню, календарь, детекторы движения всевозможные. Все это настраивается через видеорегистратор. Меню регистратора очень удобное, современное, похоже на интерфейс современных телевизоров. Собственно, про данный комплект я все рассказал. Спасибо за внимание, всего доброго, до скорой встречи, друзья!